А с снайперами мы потихонечку. Вот а он там. В ага. Так. О, в смысле вы что хуели? Где второй? Смотался. Куда? Я... Я вообще не понял. Ай! Ага. Чё-то, да, я тоже не понял. Блин. какого хрена они разбегаться начали? Мы, видимо, слишком громко ходили. Ага. Так, там уже снайпера работают. По мне уже два раза сработали. Да, и по мне, как ты видел тоже. Так, поближе. Ах ты, ты! Ты где, сучка? А, кажется, вижу. Он за БТР, мне его не вижу. А вон он в траве лежит, сейчас. Уже не лежит, да? Нет, я кажется, не по... я не попал. А это второй. А, да, он, он уже все. А вижу, вижу, вижу. Ага, красава. Так, и тут еще слева. От mm -hmm. Вон он. Готов. <coughs> Очень, видимо, перемещался. <coughs> <coughs> так, здесь трое или четверо. Ну, трое или четверо, вот, да. <coughs> браво. Гениально. Да. Один там. Где-то там. Ага. А, так. Опа. Это по тебе. Есть, есть один. Так, еще двое, по-моему, остались. Ну да, да. Ух! Точно двое. Да, два выстрела. Опа! Ань. Откуда? Да где-то передо мной, вот прям, вот прям передо мной. Он где-то. а нихера ты хитрый. Так, ну и этот остался, который постоянно там за БТР сидит. Он вот он. Ах ты. Я, и это минус минус. А, -а, а. Он, смотри, отсюда один, короче, понял, выходил. А один вот тут сидел. Вот он, вот, вот где я стою, вот он. Где я стою, еще один был. Так, вроде здесь закончили, да? Дальше патруль. Дальше патруль три человека. Идут. Интересно, а если выйти на перерез, можно одним патроном вообще весь патрон снять? Ну, не знаю. Есть вероятность, что тебя запалят быстрее. Как стреляем? Ну давай головной и заднее, а потом центрального. Ну, ты какого берешь? Заднего. Ага, давай. И давай. Есть. Ага. Так. Так, да, колоколинка косный Превосходная. Ага, есть. Я заснял, я застал. <coughs> так, вот тут, вот тут я не помню. А один в дверном проеме тут. И двое очень а плохо двое... Ста... Да. Да, плохо <гас> я, я, я, я их, кажется, могу одной пулей снять. Нет, не а могу. Они? Нет, не могу. Опа. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Нет, ну я, я, я не могу. Мне кажется, я не попаду. Пока. <свист> ну и все. Староверы мне этого не простят, я в крест попал. <свист> <свист> так, вот тут, короче, ты забираешься на башню, да? Ага. А я валю тех троих <кхм> с миниузи. Да. Так, тихо, тихо, тихо. И там еще в хате сколько-то будет, да? А там один. Но ну, и тебе готов болить. Да-да, э, которые возле хаты. Да, дву, дву Давай, вот работай их. Сука это. На! Вот и все ваше подкрепление Ага. Кажется, все, да? Ну да. А два ты тоже, да, его убили? Да, да, да. Он то, он, он в этот раз решил это стоять около окна сразу. Так, дальше довольно-таки расплывчато. Значит, один там в окне, второй идет по дорожке, да? Угу, второй из дома сейчас выходит. Третий, третий там стоит за домом, с, с черного входа, двое за досками и еще двое в домике слева, а остальное снайперы. Так, да. я, я вижу чувака в окне. Ну, я из дверного уже пасу. Уже ходит, бродит. Так, я готов по твоей команде. Все, он к машине подойдет. И... При. Так, так, так, я предлагаю аккуратненько переместиться в вот этот домик слева и сразу завалить там этих двоих. А вот эти двое за, за, за, за забором. Они, я думаю, не услышат. Я думаю. Так, тихонько, снайперы могут работать. Mm -hmm. А, блин. Чуть-чуть-чуть-чуть. Ты чего? Нас запалили, но не совсем. Ну, короче, они, наверное... А, все, все спокойно говорят. Тихо-тихо. Готово. Остались да. снайперы. Да. На да, этих хрен найдем. <стр noi> но их надо приманивать. Ай! Это было больно. Блин, он у меня в супер позицию. Ай! Черт! Я я видел, откуда выстрел был, но он встр... прятался в траву. Ага, я видел блик. Так, одного вроде загасили. А, черт, я не могу своего выцелить. У меня неудачная позиция сейчас. Мне надо отсюда. Где же ты? Ага. Стреляет по мне походу все равно не вижу где-то там он был я не могу он там шароебицы хрен попадешь сейчас плохая позиция не вижу Да ёп! Скотина, откуда? Твою мать! Подожди, я на линии огня. Подожди, сейчас я за доски спрячусь. Блин. Я за доски спрятался. Я думал, ты в доме. Нет, я вот он. Лучше не надо. Давай вот тут по краюшку. Воскрешайте. Эй! Тихо, тихо. Держись, держись. Ага. Просто я запалил. А! Готов? Добекался. Блин, он где-то там с правой стороны. Я не могу его выцелить. Так, давай в старый дедовский способ поиграем. Живца. Ага. Смотри, давай вот отсюда, где я сижу. Потому что он но... точно где-то справа. Я его просто не могу на... Нифига ты, Рэмбо! Вот я, он. Я, конечно, сам живцом хотел побыть, ну ладно. Где? Я вообще за ситуацией не следил. Ты... его за... около эвакуационной точки где-то вроде. Я не знаю, я не дойду до тебя. Не надо, я доползу до него. Он не он. Нет, не он. Блин, Санек. Это опасно будет. Да, да, он передо мной, передо мной, сука. Ползи ко мне. Он прямо передо мной, прямо напротив меня сейчас. Тихо, тихо, короче между деревом и домом кус. между деревом и домом куст он там сидит ага вон пошел кус, кус по. ты его снял он лег. А, сука, он справа справа был... справа справа где спрятался в траву где, где где вот там за углом как раз должен быть вот это сейчас было на грани сейчас было на грани еще один патрон он бы в меня сунул, и все. Так, я думаю, к точке можно, нет? Ну да, вроде все. Первый раз было сложнее, мне кажется. Новый рекорд. 10 минут 46 секунд. Не бросил, мы бы не прошли. Но он прям до против меня торчал. Так, а вы знаете, что я возьму, каже, пожалуй, а ничего я не буду брать. Вот так. Вот, вот только а, а, дробовик новый возьму и все. Mm. Даже не знаю, спайкер или Апаш. По-моему, мне надо батарейки в клавиатуре будет поменять. Что-то она у меня западает немножко. У меня же ультра-профи-хард клавиатура. Беспроводная. Вызывает, вызывает. И... Так, сразу. Грену, грену! сверху но твоих я сверху обстрелял. двоих то же самое Ау. так им еще греночку туда ну подумаешь что у вас раненый идут щитовики Ах, твои. так греночка ай яй яй яй две ай -яй, яй гранаты яй две две гранаты. яй яй ой, ой, ой. яй яй яй Так, у меня все хорошо. Ты как? Нормально. Только куда-то. Мне кажется, чисто. Что ты, что ты, шо ты делаешь, а? Как ты красиво поймал. под стволом по хребту у меня нормально вообще. Ну, ну вообще я не тебе планировал подствол. А еще раз новый рекорд. А мы моем да. Так, сейчас начинаем. Это Все. мы то не, это мы то не могли на три звезды пройти сразу. ощущение, что именно вот в этих флажках занос просто бесконечный. Ну, есть такое, да. А -а -а! Ну, как раз наоборот, мне кажется, на прыжках больше может закрутить так. Твою мать! Ты чё, все флажки профу? Нет, я врезался в дерево и теперь я на самом верху. То, Дай, Саня, ты затащил, Рил затащил, <с просто потому что я врезался в дерево и остался, короче, самого начала ее про это, ну самого самого вверх ехать этот холм. Ну там еще было пару флажков. Четверо ворот я сам... А все равно ты доехал до финиша, значит, операция завершена. Ну там две турели выше вышли, что? Блин? Мы с одной турелью не постоим. Блин, должна же быть еще где-то турель, мне кажется, нет? Четвертая? А я вот не помню. Это было бы ши. А, я угадал. Да ладно, их четыре? Да, по соседству от нас было это вообще шикарно еще бы успеть все четыре поставить Ну с одной я уже бегу она мне сейчас поможет пострелять чуваков возле банка гренку обратно я на крыше пока п! Ее... ух ты Турель выдержала прямое попадание гранаты, прикинь. Так, еще кто? Больше никого. Да... А -а -а. Санек, тебе надо короче... Я их пока отстреляю, турель защищу. Ща. Мне пока нормально миссы. я пока турили чтобы они не разбивали ах ты блин он попал по мне с рфг но я должен успеть добежать нет нет нет пожалуйста быстрее быстрее быстрее да сда вам так я пока к банку за турелью и я, я, я... А, окей давай я за турелькой пока один есть живой где-то он там бродит уже снял так турельку вижу да так, а она твоя блядь, и... возьми сейчас она твоя надо увести будет беспилотника отсюда подальше Сейчас бегу, сейчас, да, ща, ща. бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, давай, бегу. Давай. бегу. Бегу, бегу, бегу, Взял. И бегу, бегу, бегу. А куда? А -а -а -на -на -на -на наперед. Можешь вообще наплывать. Нет, наперед ее тоже поставить, короче. Надо ее вот так. Тогда она сможет э валить. Бес блин. Что такое? Беспилотник стреляет. Так, давай уходим из этого места, чтобы либо не постепло. Он стака давай. Он сюда и стреляет. Ну и хорошо. Дай запрыгни. А вот теперь мы на прицеле. Теперь сидим как мышки. Ну и хорошо. Главное, что турили он не бьет, это ладно. Но не должен. Ух ты, блин. Ой, мама. Так, я оставил РПГ на крыше. Потому что я взял снайперку. А как сейчас закончится миссия? Перебегаем обратно в да Да, да, да, да. И, блин, М -м -м -м -м. И, Одну турель он сломал, я уже вижу отсюда. Гандом. К О, граната! Где? Прям на входе. А. -а. Как раз вот в какую сторону та турель смотрела, она вон видишь сломанная стоит. Да видишь. Поставим тогда вместо нее еще одну. Ага. Граната э. к входу. Они где-то из этого, из Бургертинга. Откуда-то отсюда орал? Давай перебежим. А от беспилотник? Успеем? Блин. Да блин. А уже не засекли. А... Блин, да, случайно оружие поменял твою, мать. Блин, пока не успеют засечь. Успели. А, нет, ну смели, в смысле, успели забраться. Поттер по РПВ лежит. Ага. Ой. Ну ч ⁇ так жестоко? Так. Тут лежит, если что, снайперка. Граната. Я откинул. Так, ну а, какие-то... Ай-яй-яй! Клеймор сюда. Как... Какие-то э, эти... Турели работают, и мне кажется, все три. Ну или две, как минимум. Это, это внимания, на юге. Прием. Перезарядка. <свырив> Черт! <рив> Твою мать, <свырив> она к нам катится! <свыр> Блин, она клеймор разрядила. Давай, аккуратно. Ай! Крысёныш. Блять! Кто? Так, так, так, так, так, да не. Так. Да как он нас засек? Не туда бегу. Да. Кто-то эти пусты! Ай! Я не добегу! Я не добегу! Я не могу залезть! Я залез! Ложись, ложись, голову пригни, господи! Чрпал бфл! Блин, а! Почему он не у нас? Откуда-то с бургертауна. Сыка а -а -а. стреляет, лови гренку, тварь! Не попал. А до крыши мы так и не достали, да? То есть не посмотрели, как у нас там обстановка. Не, -а, не А, успел. у нас же еще вертолет, ёпарсетет. Он хреначит, зараза. Так, так, так, где вы пятеро? Ой. ай-яй-яй-яй ты там же за холмом был гнида Два ну, противника еще и вертушка да как он засек нас даже надпись. нету господи ай! откуда это вертолет был я просто в окне засветился а вон он зараза а не пробиваем а, окно <coughs> не попал а у меня еще одна ракета только Ай. черт я не попал ракет нет Эх, и калаш на нуле есть у нас ВПЛ, херачит. Да, он херачит. <свеч> <свеч> так, где последний? У нас еще один противник где-то. Мне надо срочно боеприпасы пополнить. Давай возвращаемся. Все, у меня ноль. Мне нужны срочно боеприпасы. Блин, блин, на успели подняться, Сергей. Я на крыше. Я подам на Три а, турели целые. Надо вот эту поставить. Сейчас я поставлю. нахрен быстрее. Успел. Не успели засветить. Господи, вот, хорошо. А, клеймор на месте. Вообще шикарно. БТРчик бегает. Блять! Ого, хрен! С заднего входа, осторожно! Лях! Лях! Лях, и воскреси быстрей! Да, ага! Вс. Пизду, по иду отсюда. Так, я пока клеймур А, клеймор на месте, да что спокойно. Ху с ним поставь на все эти двери мину. О -о -о, заходит Спокойно, все схвачено а в смысле они уже кончились один постам один остался и БТР. как они быстро конечно где еще один пока вижу как пупер копается ага. так ну пойдем на разведку потихоньку а -а -а, беспилотник тебе ничего да хер с ним от него все равно никак не избавиться Отгоняй его нахуй. Сиди, сиди в здании. Сижу. Блин, я надеялся, что он в него попадет. Мне кажется, две турели на нахуй ушли. А где последний? -то? не знаю я на крышу разведаю О, я О -о -о -о. тихо саня последняя последняя атака господи а у нас одна эта. одна мне казалось две. Одна. у нас одна турель берем боеприпасы и сваливаем отсюда Да потом с техникой разберем Ты спустился? Ты что не видишь? Осторожно. Так, у нас прорыв. А я прям Тихо, на тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Так, тот вход. Черт, еще гранатом. Под контужен, но не убит. Еще граната, блядь. Откинул. Перезаряжаю. Заряжен. Слышал. Я, я устранил угрозу спокойно. С твоих тепловизоров они сейчас нахрен уже не нужны так они все бегут теперь только тут от... сейчас будут обходить слева Да на тебе гранат просто хочешь здание Два вертолета, я того попал. Спокойно. заряжен Главное от противников избавиться. ай -яй -яй! Ранен, но не убит. Твою мать, опять граната съеб. Заеб... донать вам в ответ. Угроза устранена. А, флешка. флешка. Блять! саша ну. б... Саша, спокойно. Спокойно, сейчас разберемся. Спокойно, а, все хорошо. Флеши, ой. Это не флешка, это симптекс. <с nossa> это не пучая граната. Так, их семеро осталось. Это уже хорошо. Опять граната. Опять они сейчас с этого входа будут заходить. Получай, скотина. Да ее парасоты. Пять раз. Так, так, так, так, так, так, спокойно. Главное избавиться от противников. Р, р, РПГ у меня полный. Ой. Это я был, аккуратно. Ну это явно не ты был. Еще двое. Ай, сзади! Я последний? Вот он. Вс. Все осталась техника так а план конечно дебильный я предлагаю привлечь беспилотник он иногда короче может выстрелить так что попадет по своей же технике вот когда вот эта надпись вы на прицеле у беспилот доволен извиняюсь вот это красиво а вертушки, можешь слышать? Эй, <с> Не, <dolls> вертушки пока не может. А где они? Ой, одна... Вот она. Попал. О! Последняя осталась. Вот она летает! Где? Не попал твою мать стрелять беспилотник куда я выбежал ну давай же она тут летает попади не свезло да да нафиг! фантастика обычное дело не скромничайте пулемет рули сучка 54 фрага с башен Фу, 15 с половиной минут. Все-таки, если долго мучиться, что-нибудь получится. Да. А я тоже думал, да, да вщи попал, походу. Блин, Барадж же где-то был здесь. Он все-таки полуавтоматом стреляет, получше, чем интервеншем. уже бежи, да? откуда? Да ладно, это фюзеляжа сидит, поселся, на, тварь. На, еще словил себе Получил, ебало. Так, ну типа пойдем. Давай, Леви, пройдем тут. А. Ага. Где? А, вон он бежит. Ух ты, их там много. Аккуратно. Флешечку кину. Пи чё собака недобиток Еще где-то там один. ага ха Ну вот бук теперь, кстати, в долгом месте ну, Поближе даже вроде. Ой, дедлит! Вот это. Тихо. А Тихо. еще один цаватель. Их там двое, кажется. Я пилизу. Держись, с тобой все будет в порядке. Мы да, делаем. Действительно ближе. Опа. Фу ты, я тебя чуть не начал. Я убил того, кто тебя напугал. Ах ты зараза! Тут вроде было безопасно. Да, думал, не попадет, попал. Опа. Я знаю, где обойти. А, Сейчас оттуда. я знаю, я знаю, где обойти. Мужчина, вы что так? На пулемет бежите. Да где? Санек? Тихо. Да я отдышусь. Ползи. Эх, эх, эх, ай, попал, не могу стрелять. Кинь флешку, флешку, кинь, слепи его. Ложись, Ой. ложись. Где он сука стреляет? Ляш, вот ляж, ляж я, я живи. Я уже вот он, давай. Ага. Я не понимаю, где он сидит. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Ах ты, хуя, ты Да, вас, да, и все, снял. Это вон, где эта сучка была. А имщих. И он там не один. Там еще один как минимум. граната Блять, рикошет. Ага. Ой. Где? А, вижу, вижу, выходит вышел второй стоит лежит он ранен с пистолета где-то стреляет уже нет а вот он был зломайте пожалуйста ноутбук зломано <как> будут жагеры смотреть я знаю где он я э, а вот куда делись, а ты? Может, мы с... может скрипт не сработал? Не может быть. Надо здесь пошустрее, а то мы станем заложниками ситуации. мы уже заложники ситуации. Да не скажи. Так. Еще. Вроде все. Меня напрягает, чтоб джакер не вышел. Вот и пойдем вперед. По крайней мере, будет возможность убежать, если что. Ну как знаешь. Надо просто вот тут слева пойти. Ага, вот, тут встречаю. Вон он спереди бежит, Саня. Вижу, вижу, В мою сторону. Иди в жопу. Перезарядка. перезарядка На! Так, пойдем потихоньку. Так, мне надо винтовку зарядить. Мку, мку, мку зарядил. Так, их сейчас может быть достаточное количество гранату на удачу вон они бе бегут осталось чуть-чуть сзади сзади нас кто-то бежит быстрей Ну куда вперед мне кажется сзади нас джаги спокойно я здесь на месте в дым, в дым. Как это делается? Фу. Да, да.